Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим. Наша эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Ну, начнем, наверное, с события, которое проходило в Израиле, которое широко обсуждается в средствах массовой информации, в том числе вызывает некоторые, так сказать, споры. И в русскоговорящей сфере, скажем так, в соцсетях в частности. Я имею в виду конференцию, посвященную 75-летию освобождения Освенцима. Да, Окей, okay, давайте начнем действительно с нее. По сути дела, в общем, если бы не вчерашние заявления Трампа, то мы, без, безусловно, с нее бы, конечно, и начали, мы так и начнем с нее. Понятно, что э, то, что произошло вчера, на самом деле оттеснило по значимости даже эту конференцию, но все таки сохраняя некоторую последовательность событий, временную, что ли, мы поговорим с, э, о ней, а затем, я думаю, вот, как бы вернемся к тому, что произошло вчера. Итак, действительно, в Израиле состоялась грандиознейшая конференция, на которой присутствовало порядка полусотни лидеров э, стран мира, президенты, короли наследные э, принцы. Посвящена она была действительно э, достаточно невеселому, прям, трагическому поводу 75-летию освобождения Свенцема. Но, в общем, суть конференции, или как бы та причина, по которой собрались, значимо гораздо меньше для современного Израиля, чем сам факт того, что лидеры э, всех стран этих приехали в Иерусалим и приняли участие, видимо, в самом широкомасштабном э, мероприятии с участием национальных лидеров разных стран за всю историю существования Израиля. И это состо... произошло в Иерусалиме. То есть, де-факто, все эти люди признали, хотели они того или нет, морщились ли они, или принимали с радостью тот факт, что Иерусалим является единой неделимой столицей Израиля. И это для современного Израиля гораздо важнее, чем даже те э, слова, которые произносили с трибун Э, национальные лидеры разных стран, как, и говоря о том, что э, ужасные события, ужасная трагедия и, и страшные дни катастрофы не должны больше повториться. Так вот, э, опять же, на мой взгляд, самое важное, конечно, было сам факт их приезда, их участие в этом мероприятии и де-факто признание Иерусалима нашей столицы. И тут я не могу не вспомнить, что всего каких-то 8 лет назад, в марте 2011 года, худ Барак, он тогда был министром обороны, мне кажется, вёл в обиход термин «политическое цунами». Он пророчествовал о том, что, мол, если Израиль не выберется из политического ледника, иными словами, не пойдет на политические уступки террористам из Рамалы и не будет участвовать в так называемом мирном процессе, давать земли в обмен на пустые обещания и ещё больше убийств евреев, то Израиль неминуемо окажется в политической в международной изоляции «Политическое цунами», — говорил Барак. Парад национальных лидеров со всех концов света, который проходил вот в эти дни в Иерусалиме, и де-факто, как я уже сказал, стал признанием нашего права на этот город, показал даже не столько, насколько поразительным является непонимание ситуации лидерами Левого лагеря, сколь невероятный успех э, не успеха добился э, Бениамин Натаньяу, который получила это мировое признание израильских интересов, не обусловленное уступками и отступлениями. То есть Натаньяус сумел показать своей политикой, своей позицией, что можно Израилю не уступать и не отступать, и при этом все равно получать вот эту самую политическую эту поддержку со стороны мировых, мирового сообщества. И она будет мало чем напоминать то политическое цунами, о котором вещал. Тогда Худбарак, как всегда, попавший пальцем в небо. И вот, на мой взгляд, это очень важное отличие Натаньяу от абсолютного большинства других претендентов на лидерство в Израиле, как в правом лагере, так, конечно же, и в левом. В правом лагере есть много людей, способных озвучивать правильные вещи, но они совершенно не умеют их осуществлять на деле, в отличие от Натаньяу. А противникам же из левого лагеря, чьи ошеломительные просчеты и исключительная политическая неадекватность становятся особенно заметными сейчас на фоне израильских успехов, достигнутых благодаря нынешнему премьеру, им только и остается бубнить, мол, Натаньяо плох, жена его плоха, соратники у него плохие, религиозные евреи плохие и так далее. И понятно, что вот для людей, ну, скажем так, мягко с ограниченными способностями к забромыслию, но ну и для тех, чья идеологическая, национальная или религиозная идентичность основана на ненависти к еврейскому народу или требует отрицания права евреев на независимое государство. Такой аргументации о том, что жена у Натанио плохая или религиозные евреи плохие, она вполне достаточна. Но странно, что люди, которые считают себя разумными и честными, они не способны или не готовы осознать ее ущербность. В контексте вот этого события, этой конференции, которая проходила в Иерусалиме, я хочу, с вашего позволения, Сергей, э, процитировать… Э, Кусочки из статьи Кэрол Инглик, замечательной израильской журналистки, англоязычной, которая э, опубликовала свою статью на иврите, и вот я позволился перевести части из нее и просто зачитать, потому что она лучше, чем что-либо другое, описывает действительно эту ситуацию. «Наше международное положение еще никогда за всю историю страны с 1948 -го года и до сегодняшнего дня не было столь плохим», заявил в феврале 2016 года депутат Неста Яйерлапид, ведущий кандидат на пост министра иностранных дел в правительстве Белоголубых. И то сказать, поддержку позиции Лапида говорило многое. Годом раньше президент Барак Обама подписал ядерную сделку с Ираном, открыв Аятовым путь к достижению ядерного арсенала в течение десятилетия. И, пожалуй, еще никогда не было в США столь враждебного Израилю президента. Не случайно тот же Обама поддерживал европейцев в продвижении бойкота и позорной маркировки израильской продукции. Однако наряду с резким ухудшением отношений с администрацией Обамы и Европой в том же феврале 2016 года были и свидетельства усиления нашей политической позиции. Израилю, вопреки Обаме, удалось достичь договоренности с президентом России Владимиром Путиным, позволившей армии обороны Израиля предотвратить передачу Хизбаля ракет-перехватчиков и других передовых систем вооружений, защитив тем самым наши интересы в Сирии за счет Ирана и его сателлитов. Одновременно Израиль сумел сформировать общий с санитскими государствами фронт против Ирана, что привело к оперативному и политическому сотрудничеству, какого не было еще никогда с Египтом, Саудовской Аравией, с Эмиратами и Саманом. Наконец, в те же самые дни Израиль установил тесные отношения с Индии, улучшив свои отношения с Китаем, Японией, Сингапуром, Венгрией, Польшей, Грецией, Кипром, странами Африки и Южной Америки. Да и в самой Америке враждебная Израилю позиция Обамы стала отнюдь не единственной. Уже к февралю 2016 года все кандидаты в президенты от республиканцев пообещали отменить сделку Обамы по ядерной программе и изменить политику в отношении Израиля. Подобно своим предшественникам Шиману, Новый Ближний Восток Пересу и худу политическое цунами Бараку, Лопеть сторонник попрошайничества как основы международной политики Израиля. В этой модели Израиль это такие прокаженные пария, существование которого целиком зависит от милости народов мира, прежде всего европейцев и американцев. И именно из-за этого, американ... из этого политического креда американцы и европейцы ожидают, что Израиль сдаст иудею Самарию по У Иерусалиму, террористом из ООП. И ой, вовой, горе нам, если мы не сумеем удовлетворить запросы преемников Арафакта. Антитезой такому подходу стало видение суверенного Израиля, предложенное премьер-министром Бенимином Натаньяу, которое это видение значило, что Израиль несет ответственность за себя сам, чтобы продвигать свои интересы, а не интересы своих врагов. Израиль должен стать сильным и найти себе партнеров в экономике, в политике, в безопасности и в целом по продвижению к лучшему будущему. При этом, чем сильнее и независимой станет Израиль, тем больше у него будет партнеров, а они, в свою очередь, еще больше его укрепят. И вот в эти дни длинная колонна более чем 40 глав на самом деле, почти 50 глав, прибывших в Израиль государств, восходящих в Иерусалим, в полной мере олицетворели победу суверенного подхода Натаньяу над моделью попрошай. И то, что пока они пребывают в нашей столице, премьер-министр планирует распространить израильские законы на долину реки Ордан и на север мертвого моря, в ближайшие недели в еще большей мере иллюстрирует мудрость суверенного подхода и его ошеломительный успех. Весьма забавно, но одновременно очень тревожно то, что именно на этой неделе. Босс Лапидо, Бенни Ганс, доехав до долины реки Ордан, заявил о том, что, мол, если он будет формировать следующее правительство, он намерен вновь вернуться к политике Попрошаев. «После выборов, — сказал Ганс, — мы станем работать над тем, чтобы распространить суверенитет над долиной реки Ордан. Мы сделаем это на согласованной национальной основе, в координации с международным сообществом». По сути, его слова означали то, что он намерен случить европейцам, ведь с администрацией Трампа все уже согласовано, а значит и самим террористам из вето на полномочия Израиля пробегать свои национальные интересы. Вот такой вот расклад. Действительно, Керолин Глейк, она очень точно описала ситуацию. С одной стороны, позиция Натаньяо, который сказал, мы сделаем Израиль сильным, и когда он будет сильным, к нему потянутся другие страны, и тогда мы сможем добиваться того, чего мы хотим, не выклянчивая это и не ожидая, что вот от Америки придет замечательный президент Трамп, который нам поможет, а если не будет Трампа, то ничего не, не, нам не поможет. А мы будем добиваться этого сами. И с другой стороны, позиция, которую в общем в свое время продвигал Шимон Пирес, а потом и в целом весь левый лагерь. Мы будем просить униженно клянчить у американцев и европейцев, и, может быть, что-нибудь они сжалятся нам ради того же, той же катастрофы, в памяти катастрофе, пусть нам чего-нибудь дадут. И это очень важный момент. Левые в Израиле, да и, честно, честно говоря, когда я читаю американскую еврейскую прессу, американские евреи левые, они постоянно муссируют тему катастрофы, как бы объясняя всем, что вот нам нужно, дайте нам, пожалуйста, помогите нам, защитите наши интересы в память о катастрофе. И вот эта позиция, как бы возможно, что она правильная, да, действительно, катастрофа это ужасно, это совершенно страшная вещь. И народы, которые участвовали в катастрофе, действительно провинились и должны загладить свою вину перед евреями все правильно, но это не подход суверенного независимого народа. Подход Натаньяу говорит совершенно о другом. Мы будем сильными, независимыми, и мы будем добиваться своего не в память о погибших катастрофе, а потому что мы сейчас заключаем договора, мы добиваемся своего. Натаньял сумел продать израильский хайтек во все концы мира. Мы стали получать огромные деньги, мы стали зарабатывать эти деньги, мы стали передовой державой, э, региональной державой в военном и политическом отношении — Сунитские страны стали искать с нами э, сближение и партнерство. Это все произошло не потому, что мы просили у Америки или у Европы, чтобы они нас защитили. И в этом смысле, конечно, действительно, эта конференция, которая состоялась, это был триумф, показывающий, как бы увенчавший вот эту вот десятилетнюю политику Натаниал. И совершенно ужасно видеть, что среди людей в Израиле такое огромное количество, которые не понимают этого. И вот вы сказали, что действительно э, это событие, оно вызвало разную реакцию в социальных сетях, которые можно было наблюдать. В частности, огромное количество людей возмущалось тем, что Израиль предоставил трибуну Владимиру Путину, который страшный, ужасный, который глава режима, который э, и так далее по тексту. А вот Израиль открывает памятник в Иерусалиме жертвам блокадного Ленинграда. И, по сути дела, все это мероприятие, оно в каком-то смысле действительно очень подыгрывает Путину в его нарративе о роли Советского Союза в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне и так далее. И для многих э, израильтян даже, которые вот выражали свое мнение в социальных сетях, это как бы зачем Израиль так себя ведет, зачем он э, как бы идет на поводу у Путина. Хотя как раз, живя в Израиле, очень хорошо понятно, что происходит на самом деле. На самом деле происходит следующее. И она, кстати, описана была еще у Юлии на несколько недель назад. Израиль бомбит иранские позиции в Сирии. Бомбит прямо под носом у российских систем, развернутых в Сирии. И российские системы вместе с их операторами стыдливо отворачиваются в это время, смотрят в другую сторону. Так что израильтяне летают бомбить иранцев, Потом возвращаются и нет столкновений воздушных боев между россиянами и израильтянами. И это достигнуто благодаря тем э, политическим отношениям, которые выстроил Натаньяу с Путиным. И если ради этого э, нужно поставить памятник жертвам блокадного Ленинграда в Иерусалиме, чтобы наши летчики, когда они летели в Иран, знали, что российские э, системы ПВО не будут работать против них. И с другой стороны, как бы мы понимаем, что если бы они сработали, то была бы. Э, было бы столкновение, и нам бы пришлось бомбить российские позиции, и к чему бы это все привело бы совершенно непонятно. А так, россияне смотрят в другую сторону, мы делаем то, что нам нужно делать в Сирии, все довольны, а Путин получает памятник э, погибшему в блокаду Ленинграда в Иерусалиме. И эта политика, которая абсолютно, на мой взгляд, оправдана, она абсолютно разумна, и учитывая то, что Израиль не является сверхдержавой, которая может диктовать свою волю и сказать «с этим мы дружим, с этим мы не дружим», а вынужденного веровать и играть в регионе, при том, что сегодня в реги... Россия находится в нашем регионе, она фактически является нашим соседом, и либо мы с ней договариваемся, либо мы будем с ней конфликтовать, и будут погибать люди, в том числе и наши солдаты. Непонимание этой ситуации оно иногда просто меня поражает, насколько люди упертые и говорят «а почему он пожал ему руку?» Почему? Э он договаривается с Путиным вместо того, чтобы так сказать, его куда-нибудь посылать подальше. Да, Именно потому, что это называется реальной политикой. И более того, мы видим, что это приносит свои плоды, это успешно, это работает. И не только в отношении Путина, но и в отношении многих других стран, которые сегодня считаются с Израилем. Хотят они того или нет, любят они евреев или нет, они приехали в Иерусалим, они признали нашу столицу. И в этом смысле, конечно, этот фестиваль. Многие как говорили еще, что это все мероприятие, оно фальшиво. Конечно же, оно фальшиво, потому что а каким еще вы, может быть мероприятие, на котором собираются политики высокого ранга и говорят протокольные дежурные речи? Конечно, в нем мало тепла и искренней радости. Может быть, тепло там было между Натаньялом и Пенсом, потому что действительно люди, которые давно знают друг друга, уважают друг друга и с большой симпатией относятся. Но в остальном... И тем не менее, это очень важное политическое событие. Конечно, это, безусловно, колоссальное достижение нашего премьер-министра, его политики и демонстрация того, насколько лучше, когда Израиль не уступает и не отступает, добивается признания именно вот так, с позиции силы, уверенности и достижения, и создания партнерства. Сергей. Спасибо. Ну а теперь давайте... Поговорим о внезапных, о внезапном переломе в предвыборной повестке дня в Израиле в связи с решением Трампа обнародовать свой план урегулирования конфликта. Сергей, сколько у нас времени? Потому что это такая большая тема, достаточно. А вот сколько она потребует. Давайте попробуем принять звонок, а потом уже перейдем к этой теме. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, хочу вас полностью поддержать. В свое время, когда была Вторая мировая война, умница, действительно настоящий э, гений, э, государственный деятель Уинстон Черчилль помог э, э, Сталину. А, они были союзниками в то время. А потом началась холодная война. То есть, когда нужно государственные деятели смотрят широко и смотрят стратегически. А вот эти вот, а, так сказать, галутные а, стратегии, которые не понимают идеи и в свое время не возмущались Бараком Обамой и его сделкой с Ираном, осуждают теперь, а, значит, Натаниягу. Естественно, вы правы, и, естественно, нужен Натаниягу, чтобы его выбрали, три избрали. И я надеюсь, что это произойдет. Спасибо вам большое спасибо вам да, а, спасибо, а... За... Есть, есть звонок еще один да есть звонки еще давайте попробуем добрый день алло здравствуйте. здравствуйте я когда был маленьким в моем детстве на первомайские праздники тетушки и бабушки на всех углах продавали леденцы в виде петушков но к сожалению эти петушки быстро заказывают дети вновь и вновь покупали эти леденцы а вот Израиль э, все же маленькая страна, и все пытаются урвать у, у вашей страны все больше и больше территорий или предприятий, или что-ли там другое. Он, например, вот э, Путин обещали подворье отдали Александровское, еще лет 10 назад э, ваш Ольмед отдал другое подворье. А вместе с тем, э, 100 лет назад очень много синагог и дворов огромных богатых состоятельных евреев, конфисковала советская власть. Почему бы и нам не потребовать в России вернуть наши эти синагоги и дворы? Спасибо, я хотел бы об этом узнать. Спасибо. Okay. Вы задали очень правильный вопрос, и я действительно думаю, что важно на него ответить, потому что да, действительно, в контексте приезда Путина и истории с Нама и Сахар, это э, Нама и Сахар, израильтянка, которая, кстати, израильтянка и обладательница американского гражданства тоже. Она летела из Индии в Израиль через Москву. И э, хотя она была транзитной пассажиркой, э, внезапно у нее в чемодане нашли э, гашиш в том количестве, которое позволило российским э, службам посадить ее в тюрьму российскую. И вот уже, наверное, больше полугода Израиль занимается вытаскиванием этой самой Намы и Сахар, говоря о том, что, мол, окей, даже если она должна сидеть, пусть сидит в Израиле, хотя в Израиле за такие вещи бы точно никто не посадил бы. Чем, э, в, э, чем в России. И вроде бы сейчас, когда Путин приезжал э, в Израиль и с ним говорил Натаньял, он встречался с матерью этой самой Намы и Сахар, и он пообещал, что все будет в порядке. Понятно, что, конечно, обещание Путина это вещь, э, скажем, скажем так, это не обещание Трампа. Но, тем не менее, я думаю, что процесс идет. Я думаю, что действительно Натаньял добился у Путина освобождения Намы и Сахар. И тут оппоненты политические Путин, особенно стараются агитаторы из партии Наш дом Израиль. Они, для того, чтобы опорочить эту ситуацию, опорочить очередной дипломатический успех Натаньяо, который благодаря своему как бы своим личным отношениям с Путиным сумел эту как бы, ситуацию распутать, они стали говорить вот что: что в обмен на Наму и Сахар Израиль согласился отдать Александровское подворье в Иерусалиме и что-то там еще, что, что еще непонятно. Но вот Александровское подворье звучит постоянно. И вот здесь надо очень четко расставить все по своим местам. Дело в том, что Израиль, вы вот сказали, почему мы не требуем, Израиль не требует э, синагоги. Израиль как государство не существовал тогда, когда в России были десятки, сотни, вы говорите, синагог. Эти синагоги принадлежали еврейским общинам, и в общем сегодня еврейские общины, даже если это чисто формальные, эффективные еврейские общины на территории России возникают, то они получают эту собственность, большин, часто они ее пользуются. И как бы, таким образом как бы эти синагоги их не превратили ни в конюшни, ни в те, которые не разрушены, ни в какие-то общественные заведения. Они действительно с являются синагогами. Что касается нескольких подворий в Иерусалиме, то они до революции принадлежали э, России. Они были куплены, как правило, это покупало так называемое Иерусалимское православное палести... палестинское общество. Палестина тогда имела в виду именно страна Израиль, конечно, а не какой-то термин политический, как сегодня. И это была своего рода попытка России тоже влезть сюда, в святую землю, точно так же, как это делали англичане, как это делали французы. У России было немало имущества недвижимости в Иерусалиме. Потом, как вы помните, произошла революция, произошел раскол, часть этого имущества в итоге досталась как бы Советскому Союзу, а теперь России, а часть этого имущества недвижимости оказалась в руках Белой церкви. По сути дела, Израиль никогда не говорил, что эти подворья являются его собственностью. Там была тонкость, когда Израиль вроде заключил сделку с Советским Союзом, расплатился апельсинами, получил какую-то недвижимость. Но, скажем, вот это Александровское подворье, о котором сейчас все говорят, оно никогда не было израильским. Это принадлежало сначала Российской Православной Церкви, потом Белой Церкви, теперь... Э, Российская новая церковь хочет э, отжать это у белой церкви. Есть суды. В этих судах, насколько я понимаю, э, российская сторона победила и добилась того, что по суду израильскому э, это принадлежит Александр э, Александрское подворье принадлежит России, а не этому самому не, не организации нынешней как бы белоцерковной. Теперь сам факт того, что все это разбиралось в израильском суде, говорит о чем? О том, что Россия признает по факту, де факто признает, что Александровское подворье, которое не является израильским, находится внутри Израиля суверенного, хотя это старый город Иерусалима, который формально Россия как бы не считает частью Израиля. Но получается так, что Россия да признает израильские права на эту территорию и просит, чтобы ее имущество было ей возвращено. И позиция Натаньяла на самом деле на протяжении многих лет была неизменной. То, что принадлежит по документам, по договору, имущество, которое принадлежит, например, России или другой стране на территории Израиля, да, Израиль, конечно же, не будет препятствовать тому, чтобы это имущество было как бы, в, в, в руках владельцев. я помню в свое время еще больше десяти лет назад, когда Натаньял только, мне кажется, это было, наверное, может быть, как раз 10 лет назад, 2009 год, Натаньял только стал снова премьер-министром, и он, в общем, способствовал передачи другого группы, комплекса зданий России. И многие справа, в том числе и я, были возмущались тем, что зачем это нужно. А его он разъяснял, терпеливо объяснял нам всем, это имущество принадлежит России. Мы все равно это не, мы не можем им пользоваться. Но как раз вот те, те передачи имущества, они в итоге помогли ему выстроить потом эти отношения с Путиным. То есть это ничего не было даром. Сейчас с Александровским подворьем та же самая ситуация. Да, Израиль сказал, что, в общем, будет способствовать тому, чтобы Россия получила это Александровское подворье, а Белая Церковь оттуда ушла. И, безусловно, Белой Церкви, наверное, обидно. Но в любом случае это разборки не израильские, это разборки между одной православной церковью российской и другой православной церковью эмигрантской, белоэмигрантской российской. Как они между собой договорятся, это не наше дело. А то, что они признают, что мы являемся сувереном как бы в окрестной территории, это для нас гораздо более значимая вещь. И в этом смысле даже передача Александровского подворья, в том смысле, что значит даже, что мы даем что-то России, да, мы даем, на самом деле мы как бы не должны были это давать, потому что это так и было. Вот. И если в рамках э, этого соглашения Путин пообещал еще, что способствует быстрейшему возвращению нам и Сахар, то опять же только наш выигрыш в этой ситуации. Спасибо. Давайте попробуем принять. Я не дождался. Давайте сделаем тогда перерыв небольшой, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и продолжим. Открытый диалог, диалог, диалог. с Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Давайте, наверное, примем звонок, а Хорошо. потом продолжим. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем. Вас. Господин Непомнящий, добрый день. У меня к вам два До... вопроса. Первый. Вчера листал Jerusalem Post на английском языке, и там нашел такую цитату. «Зеленский бездарный политик и ограниченный человек». Честно вам скажу, я тоже думаю, что он бесхребетный, бездарный политик. Не знаю, почему это вызвано, может, потому что он игнорировал торжественное заседание. Мне хотелось бы знать, как к этому относится большинство вашего русскоязычного населения. Это первый вопрос. Второй mm -hmm. вопрос. Я вчера э, смотрел, с каким теплом и уважением ваше руководство встретилось, относилось к Путину. И с каким вниманием его слушал весь зал. Но вот вчера у нас была такая передача «Политинформание», и там два не очень умных ведущих повесили на Россию все преступления сталинского режима Советского Союза. А именно «Дело врачей» и убийство, расстрел антифашистского э, еврейского комитета. Вы знаете, у нас у всех были проблемы какие-то с Советским Союзом. У меня не было никаких проблем ни с Россией, ни с Белоруссией, где я занимался. Но вот на Украине меня после армии три месяца не брали на работу на мой родной завод. Хотя, статья 43 закон о всеобщей воинской обязанности» глотила, Трудоустроить в течение месяца согласно квалификации и специальности, даже после э, э, пред, предыдущего предприятия. У меня в голове никогда не было вешать это на Украину. Я и вешал это на Советский Союз. Дальше. Спортивный обозреватель, у нас есть такой, э, тоже заявил на весь эфир. Я Россию не люблю. И поэтому имею право высказывать о допинге, например, свое мнение. То есть не согласованное на фактах, а так, как ему хочется. И последнее. Наш вице-президент Тенс тоже выступая, заявил, американский солдат освободил Европу. Так у него хотелось спросить, а где же вы, ребята, были, вояки вы выкаканные, три года до того, как до э, высадки в Нормандии в июне сорок э, -го года кто Европу освобождал и, да если бы Советского Союза не было вас бы прихлопнули как клоповые эти немцы как они это сделали в, okay. в Альденах сами успокойтесь э -э, не надо так нервничать вы собрали в кучу всех чертей которых можно было что касается давайте, давайте, давайте, давайте, в общих чертах и мы перейдем к следующей теме Итак, по поводу Зеленского во-первых, я не видел в, в Джираслен Пост, я тоже читал Джираслен Пост вчерашний, я не видел там той, той цитаты, которую вы привели, я не уверен, что она там была, это первое. Второе, Зеленский, президент Украины, еврей, насколько я понимаю, на 100%, поэтому говорить об антисемитизме на Украине сейчас было бы немножко странно. Он приехал на вчерашнее мероприятие и действительно, учитывая деликатную, мягко скажем, ситуацию между Россией и Украиной сегодня, Ему не очень хотелось присутствовать на этом мероприятии открытия памятника, которое, в общем, действительно во многом было заточено на нарратив, который продвигает сегодня Россия. И он нашел достаточно элегантный способ этого сделать. С одной стороны, он был на, на, приехал на эту важную конференцию, с другой стороны, он сказал, что он уступает место своей делегации, свое на этом важном и торжественном праздничном заседании жертвам, катастрофы то есть людям, пережившим катастрофу, и э, так или иначе он достаточно элегантно если не сказать гениально выкрутился из ситуации с одной стороны он уважил израиль и стал частью вот этого международного признания иерусалима столицы израиля с другой стороны он нашел э, способ не сидеть рядом с путиным и э, э, лидера украины можно вполне понять по сегодняшней ситуации почему он этого не хотел делать что касается э, того, как говорят э, израильские политики э, с Путиным, я снова повторю. Израиль — страна, которая решает, в первую очередь, свои проблемы. Сегодня Россия является нашим региональным соседом, недружественным, но и невраждебным. И эту ситуацию Израиль старается поддерживать, в первую очередь на базе тех отношений личных, выстроенных между Путиным и Натаньял. Они друг друга уважают. И Натаньял, которого э, и Путина, которого в западном мире, безусловно, по праву считают таким вот мафиозным, человеком мафиозного поведения, мафиозных взглядов, Натаниал понимает, с кем он имеет дело, но понимает также, что интересы Израиля требуют от него, чтобы он пожимал ему руку, протокольно улыбался, говорил с ним тепло и э, даже немножко подыгрывал тогда, когда это и приносит большую пользу израильским интересам. Не более того. В отличие от этого я видел, как проходит встреча, например, Натаньяла и Зеленского, Зеленский — молодой э, премьер-министр, президент, прошу прощения. И я недостаточно хорошо знаком с украинской политикой, чтобы судить о том, насколько он удачен или неудачен. Мы увидим это через некоторое время, когда мы посмотрим на результаты. Но Зеленский сам об этом говорил. Он видит на Таньяу пример для подражания. Он молодой и неопытный политик, Зеленский. Натаньял очень опытный и очень успешный политик. И Зеленский буквально с тетрадкой, он сам об этом рассказывал, когда они встречались в первый раз в Киеве, он буквально с тетрадкой открыл тетрадку и сказал, вот как мне сделать, чтобы Украина процветала и развивалась так, как развивается Израиль. И Натаньяу стал ему рассказывать, а он записывал. И э, понятно, что это отношение э, как бы и симпатии взаимной, и пиетета со, со стороны Зеленского по отношению к Натаньялу. Это совершенно другой уровень отношений, нежели отношения с главой, сильной и опасной мафиозной группировки, с которой нужно считаться и говорить с позиции силы, но в то же время не переходя какие-то черты. Вот так примерно э, я могу охарактеризовать э, ситуацию отношений Израиля с Россией и с Украиной. Что касается того, что говорил Майкл Пенс, Майк Пенс произнес, произнес замечательнейшую речь. Эта речь э, была о том, так сказать, она расставила правильно все акценты, и действительно, Америка не Израиль, и американские политики могут говорить, что они думают на самом деле, потому что им действительно незачем считаться с Путиным, по крайней мере, в таких мелочах. И он говорил правильно, потому что э, мы помним, что Америка не только победила в э, Второй мировой войне, она спасла э, Советский Союз от неминуемого разгрома, когда просто организовала доставки вооружений и продуктов э, Советскому Союзу истощенному и уничтоженному советской сталинской политикой. Так что, но ну это другой вопрос. И я думаю, Сергей, давайте перейдем все-таки к Абсолютно. нашим итальянским сегодняшним делам. Абсолютно. Давайте вот к той теме, которую мы обозначили. Фестиваль признания народами мира нашего права на Иерусалим закончился. И пока все это происходило, буквально вчера, на самом деле, все это очень свежие новости, мы узнали, что на следующей неделе грядут события куда серьезнее и важнее тех последних побед нашей международной дипломатии, о которых мы только что говорили. Трудно сказать, в какой мере можно было все это предвидеть или просчитать заранее всю эту последовательность событий, но теперь это видится вот таким образом. В Израиле те э, силы, э, левые Стейта, э, о которых много раз говорили уже, которые загоняют Натанияу в угол, не, не имея возможности победить Натанияу в честном политическом, демократических выборах, раз за разом народ выбирает его. Но помню, что Натанияу решили просто уничтожить э, с помощью судебных... Э, проволочек обвинений без, безумных и бессмысленных. Точно так, как это делается с Трампом сейчас в Америке. Так вот, э, те, кто решили, что ради дискредитации и скорейшего заслуживания Нейтаньяу можно нарушить принятые нормы и собрать распущенные уже в канун выборов Кнессет для лишения Нейтаньяу неприкосновенности, по сути, вынудили примеры инициировать процесс начала суверенизации иорданской долины. Я поясню для наших американских слушателей, когда э, юридический советник правительства Мандерблит, сказал, что он считает, что нужно отдать Натаньял под, э, под суд за те э, высосанные из пальца дела, которые не два года собирали, потратили 250 миллионов э, шекелей и насобирали какую-то ерунду. Буд, поскольку Натаньял является депутатом парламента, он может обратиться к парламенту и попросить о неприкосновенности. И пока э, парламент не проголосует за или против, передавать его дела в суд нельзя. И Натаньял обратился к НЭСу и сказал, я хочу получить неприкосновенность. Прекрасно понимаю, что в нынешнем составе, где к левым и корабам присоединяется Либерман против, против правого блока, и у них есть большинство для этого, он не получит этой неприкосновенности. Но он считал, что, в общем, есть определенные нормы. это уже распущен, мы находимся на пути к новым выборам. И комиссия это соберется только тогда, когда уже пройдут новые выборы. А в новом составе, может быть, все будет по-другому. Но э, левые решили додавить ситуацию и сказали, что они будут собирать сейчас распущенный уже Кнессет, чтобы голосовать о неприкосновенности, и таким образом лишить Натаниэла неприкосновенности и отдать его дела в суд как бы еще до выбора. И тогда справа раздались голоса, что если уже Кнессет все равно собирается, то, есть, то тогда уже, может быть, можно решить какие-то более важные вопросы, чем неприкосновенность Натаниэла. Например, начать процесс суверенизации, распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. И левый, как бы подначивая Натаньяу, сказали: Ну давай, давай, соберемся, давай попробуем. Ты же э, слабак, ты же думаешь только о собственной неприкосновенности, ты же не будешь поднимать вопрос о э, суверенитете Верданской долины. Больше всех бесновался именно Либерман, который считал, что ему ничего в этой ситуации не угрожает, ни на какой э, процесс подобный Натаньяу не пойдет. И почему не пойдет, я объясню. Потому что в свое время еще, э, во время вторых, накануне вторых выборов, Натаньяу хотел сообщить о том, что он решил распространить суверенитет на Иорданскую долину. Но э, в Америке Трамп попросил его этого не делать. Почему? Потому что с точки зрения Трампа он хочет сначала опубликовать свой план. План Трампа «Сделка столетия» о том, как мирно договорятся юрия рабы, при этом Трамп, как человек адекватный и все хорошо понимающий, понимает, что арабы тут же этот план с негодованием отметут, потому что любой план, в котором написано, что еврейское государство будет существовать хоть в каком-то виде, оно арабов не устраивает. Палестинские террористы, ромальские террористы, они хотят, чтобы Израиля вообще не было как такового. Любой другой вариант их, им не подходит. Поэтому, вот, когда они уже с гневом отметут план э, Трампа, Тогда он скажет Израиль, ну хорошо, делайте тогда вы в одностороннем порядке то, что считаете нужным. Но если Израиль начнет это делать до того, то тогда арабы взорвутся раньше, и тогда план как бы вообще придется, будет непонятно для чего и кто его делал. Трамп окажется как бы поставлен в глупую ситуацию, и он просил Натаньяу это не делать, не начинать пока. И Натаньяу, понимая, что Трамп является важнейшим нашим союзником, ключевым, и в то же время человеком, в общем, достаточно эмоциональным, нет смысла с ним идти, вот ссориться из-за из такой как бы, в такой ситуации. Но сейчас, когда его прижали Натаньял, когда э, на следующей неделе должна была собраться комиссия Кнессета, это лишать его неприкосновенности, И, по сути дела, в общем, с большой вероятностью бы все пошло, идет под откос. Правый правой лаги в полном раздрае, левый наоборот консолидирует, Либерман точно, четко перешел на, на сторону левых. У них есть, по сути дела, вместе с арабами большинство для создания коалиции. Все плохо. И в этой ситуации Натаньял фактически решил идти в каком-то смысле, был, или был вынужден идти на как бы всю кассу, пан или пропал. И он сказал, хорошо, мы будем инициировать процесс суверенизации в Арданской долине. Но он это делает по-умному, он обращается к Трампу, говорит, ситуация такая, что сейчас ждать уже больше не могу. Тогда Трамп говорит, хорошо, тогда я опубликую этот план уже на следующей неделе, чтобы арабы успели отказаться, и чтобы вы могли начать эти самые процесс суверенизации до выборов, но уже после отказа араб то есть как бы все складывается исключительно замечательно с нашей точки зрения. Более того, судя по всему, все это уже крутилось давно. И когда э, спикер Кнессета Юлий Дельштейн согласился, с, э, как бы был продавлен левыми, вынудившими его собирать эту самую комиссию посреди уже распущенного Кнессета, он уже тогда, видимо, знал, судя по сообщениям в прессе, что все идет именно к тому, что Кнессет действительно соберется, но главной темой повестки дня станет уже не неприкосновенность с станет вопросом суверенизации. И он вместе с Натаньяло как бы заманил левых в ловушку. Какую ловушку? Вот та ситуация, то, что случилось сейчас. Трамп хотел, чтобы суверенизация случилась уже после того, как арабы откажутся от его плана. И поэтому он теперь был вынужден опубликовать свой документ. В результате предвыборная повестка дня сдвигается от набившего всем оскомину обсуждения и осуждению премьера к самым важным вопросам израильской реальности, жестко разделяющим правых и левых. И теперь политикам, в «Белоголубых» и у Либермана, которые стремились до сих пор сохранять в тумане свою позицию по этим сущностным проблемам, делать этого дальше просто уже не удастся. И на этом поле, на поле четких идеологических разделений, когда правые с одной стороны, а белоголубые — арабы, левые и Либерман с другой стороны. Натаньяо — он ас, а его противники, весь этот, весь этот квартет возглавляясь с «Белоголубыми», все эти местечковые политики — они неуклюжие и беспомощные профаны в этой в этом как бы в этой области. И, конечно, куда важнее, что сутью этих выборов действительно теперь становятся едва ли не самые судьбоносные решения с момента основания государства, то есть границы нашего государства. По сути дела, мы как бы, оказываемся перед лицом событий, сравнимых с тем, что произошло в шестидневную войну. И следует понимать, что любой план, который подразумевает чужой суверенитет между Средиземным морем и Иорданом, он на самом деле несовместим с существованием еврейского государства. Не просто так Израиль сопротивляется, не хочет идти на уступки террористам. Если в иудеи и Самарии возникнет хоть какое-то суверенное арабское государство, это будет означать постепенный конец Израиля, причем достаточно быстрый, стремительный конец Израиля, потому что жить э, в Тель-Авиве, находящемся под постоянными обстрелами, как с Дерот сейчас из Газы, просто будет невозможно. И… Э, при этом вместе с тем нужно понимать, что арабы наши партнеры, они в этом смысле совершенно идеальные партнеры. Они никогда не упускают шансы упустить свой шанс. И сейчас они в еще даже большем отрицании по разным политическим причинам, они будут сейчас уже останавливаться на всех этих нюансах, чем прежде. И поэтому, с одной стороны, план Трампа, каким бы он замечательным и произраильским ни был, любое упоминание в нем палестинского, так называемого государства оно не будет хорошим, по своему определению. Но надо полагать. Почти со стопроцентной вероятностью, что арабы все равно успеют возмутиться и с гневом отместиться его быстрее и яростнее, чем даже наши как бы, самые горячие головы это сделают. После чего мы уже, как я уже сказал, сможем реализовать суверенитет на те части иудеи и сомалии, на которые мы хотим и можем сейчас. А потом вернуться к сегодняшнему положению, но уже в гораздо лучших, неизмеримо лучших позициях. И попутно это вполне может спасти нас действительно от прихода к власти опасного, своей неопытности и неумелости квартета белоголубых и союзных ему экстремистов. Короче говоря, действительно, мы оказываемся в очень тревожных и очень важных э, днях. И вот вчера уже были опубликованы, как бы просочились первые э, такие вот наброски плана Трампа. Значит, по этому плану Иерусалим наш и только наш. Иорданская долина, и э, зона Си, то есть те области, в которых э, находятся еврейские поселения, стратегические объекты они все на 90% тоже остаются израильскими. Все еврейские населенные пункты связаны с доро дорогами и образуют единую территорию, и все становятся частью государства Израиля. Внешние границы продолжают охранять Израиль. Палестинское как бы, полу- или недогосударство возможно будет в том случае, если оно признает Израиль как еврейское государство, если они разоружат газу, то есть, по сути дела, выкинут Хамас, и тогда в этом случае... США, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты выступят спонсорами развития вот этой самой общей экономики, вливая в наш регион миллиарды. То есть, на самом деле, план, конечно, кроме того, что вообще упоминается, в принципе, палестинское государство, хотя, по сути дела, становится понятно, что это даже не государство, а такая вот как бы национальная администрация, не более того. Без армии, без суверенитета, без границ, все под контролем израильской армии, но свои собственные как бы национальные администрации в крупных городах. Так вот, даже в таком виде, как я уже сказал, арабы не признают этот план почти наверняка, потому что им меньше, чем уничтожение государства Израиль, возвращение так называемых беженцев, то есть миллионов мусульманцев всего мира, чтобы они приехали сюда, без этого им не нужен план, потому что им изначально нужна не мирная жизнь, как нам, например, а им, лидерам в Ромале и в Газе, им нужно уничтожение Израиля по идеологическим соображениям. И в этом смысле можно не беспокоиться, что они этот план отметут. И вот когда они его отметут, действительно, Израиль сможет э, провести суверенизацию всего того, что как бы, по этому плану и так ему полагается, а дальше уже будем судиться и рядиться о том, что осталось. И, конечно, это идеальная совершенно ситуация для Израиля, это фантастический подарок Трампа э, Натаньяу. Это ставит левых в абсолютно без... ситуацию. ситуации. Вот уже сегодня мы видели, например, как Либерман как уж на сковородке вертится, его пропагандисты бегают по сетям. И договорились уже до того, что проклятый рыжий Трамп, что ты лезешь в наши выборы, как ты смел сейчас вообще э, опубликовать свой, э, свой план в то время, как у нас тут выбор? Не можешь подождать, что ли? То есть Либерман, это, это, кстати, в более, более мягкой и более вежливой форме, но тоже в таком же ключе, это было в пресс-релизе партии «Наш Дом Израиль». То есть Либерман — этот самый э, местечковый политик, он Трампу указывает, когда Трампу опубликовать свой план. Но он, конечно, ужасно обижен, а обижен он вот почему. Трамп пригласил Натаньял на обсуждение всей этой ситуации в Вашингтон. А Натаньял умный человек. Он сказал, конечно же, я приеду, огромное спасибо, президент. Не могли бы вы также позвать э, Ганса? И Пенс, когда вот был вчера в Иерусалиме, он Гансу сказал, вот мы хотели позвать Натаньял, но Натаньял попросил позвать тебя тоже в Вашингтон, чтобы вы оба выслушали план Трампа. Потому что как бы разумно, кто-то из вас в любом случае будет премьер-министром, кому-то из вас этот план выполнять. Мы хотим, чтобы его оба были знать. Но что Ганс услышал во всем этом? Что э, его бы американцы в жизни не позвали, потому что кто он такой? Звать его никак, и никому он не нужен. Но Натаньяу за него слово замовил и хочет его взять с собой на вечеринку. Ему обидно, потому что, значит, опять же, получается сразу, э, как бы, кто тут главный, а кто второстепенный, кто за кого слово замовил. Но не это даже самое главное. Ганс прекрасно понимает, что в куарах Американская администрация, Луар Белого дома, Натанья он как рыба в воде. Он всех знает, он прекрасно говорит на английском, он понимает, как бы даже не столько языком владеет, сколько он владеет политическим, дипломатическим языком людей, с которыми там нужно говорить. А Трамп на его фоне, э, а, прошу прощения, Аганс Ганс на его фоне будет выглядеть как чучело горохова, потому что говорит по-английски он с трудом. И, разумеется, он никого там не знает, он не знает политического языка, он не знает дипломатического языка. И вот так как делают иногда умненькие, хитренькие девочки, они берут с собой какую-нибудь некрасивую подружку, чтобы их, на их фоне блистать и, и так сказать, показывать, насколько она хороша. Ганс прекрасно понимает, что если его возьмут, если Натаньяо возьмет его с собой в Вашингтон, то это будет именно та ситуация. На фоне Натаньяо Ганс будет каждую секунду демонстрировать, насколько он не подходит на роль израильского лидера. Причем это будет видеть и в американской администрации. И через средства массовой информации это будут видеть и в Израиле тоже. То есть лучшего раскручивания событий предвыборного, просто даже трудно придумать. И поэтому Ганс сейчас говорит, что, может быть, он не поедет на эту встречу. То есть, по сути дела, что происходит? Трамп ему говорит, приезжай, он говорит, не поедет. такие значит, удалой петушок, который отплевывается от приглашения Трампа. И э, по-любому э, Ганс и Левый оказались сейчас как бы в ситуации, когда любой ход плохой. То есть если они соглашаются, и Ганс едет в Вашингтон, он будет на фоне Нейтаньяу просто демонстрировать всем, насколько он не подходит. Если он туда не, подъед, не поедет, он покажет Трампу, что он плевать хотя бы на Трампа. Трамп, как я напомню, человек очень эмоциональный и обидчивый. И меньше всего э, Гансу, который думает, что он еще когда-нибудь может стать каким-то национальным лидером, хотелось бы ссориться с Трампом сейчас, который в, на, на пике своих возможностей и сил, и с большой вероятностью, дай бог, победит. В 2020 году и останется еще на 4 года. Более того, как бы вся эта ситуация, которая меняет, как я уже сказал, повестку дня: и теперь мы будем говорить о Иорданской долине, о суверенизации поселений, а не о неприкосновенности Натаньяу, она заставляет политиков в, Белоголуб... в партии Белоголубых и в партии Наш Дом Израиль занять какую-то четкую позицию идеологическую: сказать: вы справа или вы слева. До сих пор они пытались играть на два дома. И туда, и сюда. Но теперь у них не получится. Либо они будут за суверенизацию, либо они будут против суверенизации. И для белоголубых это особенно болезненно, потому что в числе белоголубых есть люди, пришедшие из партии мэриц например, из крайне левых. Они уже говорили, что никакой суверенизации, только по типу Осло. То есть Израиль отступает, арабы что-то получают, и будет хорошо. И вот теперь, если Ганс поддержит план Трампа, то ему, у его партия раскалывается на куски, и многие левые отхлынут от этой партии. Если он не поддержит этот план Трампа, то э, многие центристы, которые думали, что он не такой левый, как он есть на самом деле, от него отойдут, потому что зачем им нужен человек, который отказывается от такого фантастического подарка, поддержки американской администрации, того, о чем израильтяне только могли мечтать. И вот э, таким образом вчерашнее э, сообщение Трампа, которое, как мы теперь знаем, на самом деле варилось уже несколько недель, и об этом знали и Натаньяо, и Эдельштейн, когда уже э, вот, сказать, договаривались о том, когда будет собираться КНЕС, чтобы обсуждать непосновесность Натаниэла. То есть такая ловушка была. Все это произошло, и теперь мы будем с огромным интересом смотреть, что же дальше будет у нас в наших краях. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Всего ну, доброго.